Почему люди не любят тех, кто выше? Тех, кто успешнее, прочнее смелее. Мне кто-нибудь на вопрос этот ответит? Я не могу понять этот земной пробел. Тех, кто важнее и ярче в социальных буднях, или боятся, или пытаются сместить. Давить, гнобить, а еще сплетничать, сидя у окна на кухне. Что заставляет их вот так нелепо жить? Каждый, кто так делает, уверен, что в этой ситуации он чист, ведь самокритикой такие не владеют, им проще ближнего помоями облить. Боюсь представить, сколько внутри грязи тех ребят, кто все это творит. И бесы, бедным телом управляя, кричат «давай, разбей ему мечты!